Добрый день, Владимир Егорович, Христос Воскрес. У меня такой вопрос. Можно ли при двухматочном содержании на рутовском корпусе сейчас семья находится... Ну, при скажем формировать для того чтобы сделать отводок семья будет находиться в четырех корпусах через родительную решетку два корпуса и два в таком плане две матки работают там и там и проблема проблема сделать отводок это поиск найти матку пчел очень много на тот период и вот для того чтобы найти и матку, вот у меня такая возникла идея, если э, разделительными решетками э, разгородить все четыре корпуса и там за дня три-четыре, например, и э, потом э, найти среди вот этих двух корпусов верхних, где матка была, где она находится, в верхнем, или в третьем, или в четвертом корпусе, и этот корпус э, перетрясти в другой ящик, в другую тару, э, делая таким э, способом отводок на старой матке. и э, оставить ей э, количество расплода нужное там две либо три э, печатного для отводка и оставить ее на этом же месте на сутки, где пасека основная находится для того, чтобы старая летная пчела слетелась э, назад в основную семью. И сделать аналогичное на первых двух корпусах, то есть аналогично, найдя, где сейчас находится старая матка, в каком из корпусов, и то, точно так же перетрясти э, в другой пустой ящик, сформировав туда тоже э, 3-2-3 матки, 2-3 э, рамки печатного расплода. Э, как вы думаете, э, правильно ли это будет? Э, и все ли, все ли получится так, как я думаю? Спасибо за ответ. Ну, вы рассказали, я вам скажу, целую эпопею. Тут я уже задумался, если вы.. Возьмете за эту технологию, то вам не только двухматочная система надоест очень быстро, а еще и малыхину достанется. За то, что когда-то вслух подумал. Никаких проблем с поиском маток не должно быть. Ставлю днище. Вот как я формирую, я так понял, вы будете отводок формировать тоже двухматочный на этих же шматках. Ставлю днище сразу верх, самый верхний корпус. Та не матка, которая работала вверху, она была и семья, ну, полусемья вверху, была в более таких э, идеальных условиях, потому что понятно, снизу грела, молодая пчела туда поднималась, корма поднимали, и она давала повышенные такие, ну, проявляла хорошие способности. И матка, соответственно, при таком микроклимате и при такой заботе кормилиц. И я теперь делаю отводок наоборот. В смысле, переформирую. Когда формирую, делаю отводок, ставлю верхнюю матку. На низ прям полностью корпус. И ищу там матку. Но я не знаю, если вот то, что вы сейчас перечислили, уже можно сделать, я бы уже сделал, пока вы вот это все встряхнете, я уже сделаю 5 семей минимум, сформируя отводки. Просто вы поставьте корпус целый, сразу на днище. Ищите в нижнем корпусе, двойном, верхнем матку. И в верхнем, может, она там уже и есть. Потратьте вы лучше на поиск матки время, чем вы будете вот это стряхвание Там сколько, это с одной семьей, ну, можно там поиграться. Дня не хватит даже на пять. Я поиск маток, формирование отводков, у меня уходит на все те, которые у меня стоят, 30. Это максимум 2 дня. Максимум. И то я еще успеваю просмотреть, какие первые прошли, зашли в раение. Я сразу делаю на них отводки, а на тех уже попозже. И соответственно формирую группы для маточного молочка. Первая, вторая, третья. А так вот ну я вам, я вам сочувствую, если вы возьметесь за это задуманное. Вам не захочется и двухматочная. Просто смиритесь с судьбой, что нужно ее найти. Поставили верхний корпус сразу на днище. Там матку посмотрели и там. Определили все. Разделительную решетку. Все эти корпуса два снимаете. В смысле верхний. Теперь ищите ту матку. Так что постарайтесь как-то более... Логично оценить обстановку, ситуацию вашу. И попробуйте именно построить свою технологию на поиске маток. Стряхывание ну, будет, будет вам слишком дорого на, мораль, на моральный ваш стан, состояние. Так, слушаем дальше. Или уточните, если что-то я не договорил, или вам не понравилось. Нет, спасибо. Ответ понятен. В принципе, все ясно. Спасибо. Добрый вечер, пчеловоды. Добрый вечер, Владимир Егорович. У меня к вам такой вопрос хотел вернуться немножко назад. Вот стоит ваша пасека. По какому принципу Если сейчас вы будете определять, что вот это будет материнская семья, а вот это отцовская? Какие различия между ними? Как вы это делаете? Спасибо. Различия эти делаю, в материнской семьи как таковой нет. Материнская семья рекордистка, как племенной для племенного материала взять личинку. А отцовская, да, отцовская я смотрю по состоянию зимовки, по склонности болезни. Вышла семья из зимы, пасека. Я проверяю по наличию подмора, по состоянию на за проявлению таких всех, то есть склонность к болезни и, и развития, соответственно, и как старт развития. Это кандидаты будут на семьи. Их видно, каждый пчеловод всегда на пасеке с весны после ревизии первой может определить, какие у него семьи самые лучшие. Те, на которых любо глянуть, по развитию и по состоянию зимовки. А те, на, на каких бы и не смотрел. Смотреть не хочется. Поэтому определяю чисто по состоянию на весну. От зим, по зимовке склонность к болезням. Ну и понятно, что само развитие тоже немаловажное А племенной материал беру либо у друзей, у кого матка хорошо работала пару сезонов. Ну, рабочую семью она уже не тянет, пенсионерка. А как репродуктор генетики еще хорошие Поэтому могу брать те, или же на своей пасеке выбираю для прививающего материала материнскую. Семья воспитательница совсем другая. А вообще-то лучше всего, если вы определили семью хорошую для племенного материала, значит из нее же делайте и семью воспитательницу. Потому что довольно-таки немаловажно, чтобы этот прививающий материал воспитывала та же Пчела-кормилица. Важный такой нюанс биологический. Потому что в природе, мы знаем, что матки были раевые, тихая смена, но свящевые могли быть. Воспитывались они из того яйца, которое отложила матка, и теми же воспитательницами. Так был, проходил в природе естественный отбор. Поэтому желательно, чтобы... Воспитательница была именно с прививочного этого материала. Одно и то же. Через маточное молочко передается генокод наследственности. Это нужно учитывать при формировании вот этой группы. Ну, в общем так. Что-то не так, спрашивайте. Да, спасибо, я понял, спасибо. Добрый вечер, Вадим Георгиевич. Вопрос такой, это, я понял, что отводок на старую матку, в основные семьи маточники, но вот по срокам, эти матки, получается, покуда они выйдут, да, покуда дозреют, покуда облетятся... В общем, пройдет где-то, ну, 15 дней, 12-15 дней, покуда начнет сесть. Ну вот, если вот эта постановка Маточника попадает перед основным взятком, получается, она во время взятка будет там дозревать, вылетать, вот, или как-то как уйти от этого времени. А что, вас смущает, если она выйдет в период взятка и будет облетаться там на ориентировочный блюд, на брачный блюд. Если матка появляется молодая, это уже прецедент для полурабочего состояния. А если вы еще ротацию сделаете между отводком и этой семьей безматочной, расплодом, даете открытый расплод от отводка со старой матки, даете открытый, там она насеяла. Именно этой безматочной, где молодая матка. Рабочее состояние, рабочим состоянием будет являться два фактора, как прецедент. Либо присутствие плодной матки, либо открытого расплода. И вот вы когда на молодую матку даете рамку открытого расплода, это будет как раз тем подспорьем и тем таким, ну. Тем фактором, при котором семья будет проявлять инстинкт поиска у фуражиров, потому что нужно кормить. Ничего страшного не произойдет, если они выходят до или во время взятка. Если у нас свящевая матка, конечно, это будет дольше. Если у вас семья воспитательница, готовые маточники, вы ускорите дней на 10 обгул маток. А так вообще-то... Время. Чем раньше вы сделаете, тем, тем вы радостнее встретите конец сезона с удовольной пасекой и с полностью выбранным медовым конвейером за весь сезон.